Шутка, В основном это конечно, горло и щитовидная железа, Все, что связано с опытом и процессом времени. Узлы на щитовидной железе начинают образовываться так же, как и узлы на кулузальном теле, это приблизительно выглядит одинаково. Узло, узел на кулузальном теле это несдвигаемая метка, которую сознание ставит для того, чтобы знаете, как вот передавить щипцами да, или там зажимом какие то передавить артерию, чтобы ничего не шло, как бы показывая, вот до этого момента мы с тобой все помним, а вот после этого момента мы с тобой ничего помнить не будем, потому что там помнить нечего как надо. И она формирует вот этот зажим в виде узла. И точно такой же узел проецируется на уровне щитовидной железы. Обычно люди с проблемами щитовидками страдают с проблемой памяти. Они вот тут помнят, тут не помню. Вот тут помню все очень хорошо, буквально по минутам все разложу. А помнишь, спроси ее за этот период. Начну же изумление начинается и очень сильное изумление. Я помню чем вплоть до истерики. Горите таких людей, это, это вот так распорядилось сознание. Видать, там были такие события, которые не просто сама оперативная память, сам ментал не желает вспоминать, а даже подсознание со сверхсознанием и редкий случай, когда договорились, лучше сейчас мы сохраним жизнь этому человеку, но уберем у него кусок его опыта, кусок его опытийной массы, отрежем вообще, то, чтобы он не вспоминал того, что там происходило. Ему лучше Просто не рассказывать вообще ничего страшного не было, но для него это настолько серьезные переживания, что он предпочитает даже не вспоминать. Вот. При этом вырезание щитовидной железы как вы сами понимаете погоду не меняет, да? потому что проблемы паузального тела они так вот не выдрежешь. Вот. Поэтому здесь конечно щитовидка это это работа со своей подкоркой, потому что бытийная масса начинает формироваться формироваться с уровня базального тела. Чем больше ты помнишь, тем больше у тебя бытийная масса. Бывает иногда превентивно, человек поражается в правах, например, на него наводится порча, как раз с целью, чтобы он был поражен в правах. То есть порча это и есть на самом деле поражение в правах. Сделать это сразу вам скажу, а вот это не может. Это очень серьезный ритуал, который может делать только специалист, только длительный, он обычно делается на кладбище, с подговоренными предметами, с договоренными яйцами. Очень, очень длинный ритуал, и он не один, но все тяжелые исполнения, и на них надо иметь право, когда человек поражается в правах. Поражается он, как правило, всегда за что-то, есть то есть его вина. Для того чтобы человека порча его достала и он действительно был поражен в правах, нужно уменьшать его бытийную массу, значит, отрезать надо его память. Вот тогда первым делом порча бьет именно по каузальному телу, то есть она бьет по бытийке.